Птицы раненько проснулись, Славят утро звонким пеньем. В знойном месяце июля Ваш приходит день рождения. И поэтому сегодня, С неизменным восхищением, Мы желаем вам на годы Боевого настроения. Все намеченное, чтобы Непременно шло по плану, достижений высшей пробы, перспективы нетуманной, и душевного уюта, и приятных встреч почаще, а для радости приютом, чтобы стало сердце ваше.